Сложный этический вопрос, да, во-первых, насколько во безопасно в это дело лезть. Если мы лезем в чужую карму, всегда есть вероятность того, что нам придется самим отклюбивать то, что, во что мы влезли. То есть это, это надо понимать. Если вас судьба обошла этой программой, то есть на вас эта карма не повлияет, но тем не менее она еще должна одно или два поколения отыграть, то, соответственно, она должна отыграть. То есть это, это, это вопрос. Как бы не обсуждается. Лезть в это дело можно, в том случае, если вы знаете как. Прежде всего, обезопасить себя и своих детей, это, это самое главное, это самое святое, но и сестра не чужая. Поэтому сестре нужно объяснить, что вообще спасение утопающих, дело рук самих утопающих, вы можете лишь только ей посоветовать, помочь, как это сделать. А, а вот как это сделать? Есть ну, скажем так, во все времена подобные вопросы решались через искупляющую жертву. То есть сестра, которая, возможно, является последней в, этом, в этой цепочке проклятия. Или если бабка, она еще жива, которая, собственно говоря, и явилась предметом, она жива, бабушка? Нет, уже, уже нету. Значит, тогда значит, сестра она должна выполнить определенный ритуал переноса проклятия с себя на другое лицо. И в данном случае лицом может быть кто угодно, в том числе и животное. Это определенный ритуал, который вам должен делать мастер, вы сами не справитесь. Должны найти будете, вернее, ваша сестра с вашей помощью. Но инициатором должна быть она. Должны будете найти соответствующего мастера, который произведет этот ритуал переноса. Там смысл заключается, просто объясню суть. Там смысл заключается в том, что проклятый сочетается определенной связью с жертвой и по праву крови переносится проклятие на жертву, а жертва потом убивается. Вот так осуществляется. Ритуал переноса. Как правило, вот эту жертву вначале там, собаку, свинью, овцу, да, специально для этих целей, он как бы на 5 минут становился кровным родичем, а потом его же убивали. Как бы око за око, зуб за зуб. И вот, вот, вот так вот снимается проклятие через магию переноса. Но повторяю, выполнить это может только очень большой специалист, потому что энергоотдача там бешена. Энергии там надо очень много, пространство должно быть защищено, силами оно должно быть поддержано, поэтому вы сами точно не справитесь. я сама в это сама не полезу, у меня просто есть такое подозрение, что если я сестрой в принципе начну на это говорить на эту тему, она побежит к батюшкам, свечки ставит, да. за не поможет, не поможет, однозначно не поможет. Если она проклинала ее от души и хорошо и не именем Христа, а совсем другими именами то не поможет это дело, можно даже не начинать. То есть смотрите, вы считаете обязанной себя по морали и по помочь сестре решить этот вопрос. Вот, а, да. а на самом деле по внутренним ощущениям, а мне кажется, что это вот надо оставить как есть. Да, да, это оставить как есть, но с вашей стороны будет абсолютно правильно, если вы дадите ей шанс, то есть объясните ей. Да? и предложите как бы варианты, а как поступить ей, решать, конечно, будет она сама, безусловно, вы за нее всего этого делать не будете, но помочь словом, дать совет и подсказать, я думаю, что это будет правильно. Просто проговорить. С ней. Да. Да. Была а бы она чужой, чужой человек, вопросов нет, пока не спросила бы, даже говорить не надо. Но поскольку это сестра, это кровница, и ваш интерес здесь все таки есть. Это ваша кровница, вот. и от ее поведения зависит очень много чего и в вашей семье, то есть путь косвенно, но зависит. Да? И ее глупость может отчасти повлиять на бытийную массу всего рода. Вот. Лучше, конечно, сделать так, чтобы дать человеку шанс, шанс и возможность поступить не глупо, а поступить умно. Поэтому сделайте все, что от вас зависит, по крайней мере ваши руки будут чисты, ваша совесть будет чиста, ну а как уж она поступит, это да. Проклятие родовое, да, очень часто. Не злите женщин, поступайте с ними честно и порядочно, не знаешь никогда, какой, какая ведьма кроется за этим тщедушным тельцем. Так иногда бывает, проклянуть не то что семь, сорок поколений расколебать не могут, если доживают, конечно.